Всем привет, дорогие друзья! Это новая серия на канале Нидова. Сегодня я хочу в ней рассказать о... Не собак. Сегодня я хочу... Сегодня я хочу в ней рассказывать.. Сегодня я хочу... Как вы уже заметили, я в рабочей форме. Так что что-то будем делать в машине. А что? Я вам сейчас расскажу. Мы будем снимать бампер. Мы будем снимать противотуманные фары, потому что они выглядят вообще просто ужасно. Я и хочу их восстановить Итак, что нам для этого нужно? Нам нужно снять бампер нам Нужно открутить 4 болта всего А как снять бампер, я вам сейчас все это покажу и расскажу Нам нужно открутить 2 болта по бокам автомобиля И под днищу открутить и снять клипсы, которые там установлены Отодвигаете вот эту штучку вот здесь И снимаете шуруп 1 Сейчас я вам это покажу, как делается я уже снял а, все клипсы, я вам покажу, где они находятся. Вот видите, вот эти вот дырочки, это вот так все прижато должно быть. Соответственно все, все клипсы снимаются. Вот. И вот здесь три шурупа. Также с этой стороны мы отодвигаем и откручиваем шуруп. Ну что, погнали. Ну что, ребят, как вы видите, уже бампер снят. Прикольно, да, выглядит машинка без бампера? Кстати, летом я, наверное, тоже буду снимать и промою все, потому что очень грязно. Сейчас морозно на улице, так что я мыть ничего не буду. Прикольно, замотал я противотуманный, чтобы туда ни влага ничего не попало. Я не знал, что тут сигнал есть. Так прикольно смотрится ну вот ребят хотите посмотреть как у меня получилось они были помните я откручивал в ужасном состоянии а сейчас под лаком они отличные. ну конечно есть пыль у меня нет помещения, где попасть. Ну ничего, это лучше, чем было. Засветить на свет я думаю, так сильно не будет леять. Как это, так и это. Теперь мы откручиваем обратно эти два болтика. И тупо вставляем, закручиваем и идем обратно ставить бампер. Теперь осталось сделать самое сложное. Поставить этот бампер выровнять все пазы чтобы не было нигде расхождений подключить все и можно ехать дальше в принципе ничего сложного нет зато теперь у меня как новенький вот эти Ну что, друзья, я сделал. И очень круто смотрится. Прям как новые светит. Просто давно такого не было. Смотрите. Как новенький. Вообще огонь. Какой... Ну, в принципе круто. Очень круто. Мне на это потребовалось два с половиной часа снять, поставить. И. Сутки, чтоб высохла э, противотуманка на нормально ребят ну вот он итог я сделал э, противотуманки смотрите как светит вообще огонь просто огонь светит блин что было до и что сейчас это вообще огонь да теперь свет намного лучше стал все покой ночи девочки